Вот был город, как город, а стал затопленный, батискав. Словно все тебя бросили, так и не разыскав. пожелай теперь висишь, как пустой рукав у коллеги мальчиков в переходе. Да никто к тебе не приедет, себе не лги. У него поезд в Бруклина, а у тебя долги, и пальцы дрожат застегивает сапоги, хоть и не ясно, с чего вы вроде. Дело не в нем это вечный твой дефицит тепла, стоит обнять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 Поживи для себя, поправься разбогатей, а потом найди себе там кого-нибудь без затей, что варить ему щи и рожать от него детей, как все это вспомнишь, сплевывать и креститься. Мол, был месяц, когда вломила под тысячу вольт. Такой мальчик был серафический, Чальд, горольд, так и гладишь карманы с целью нащупать кольт, Чтоб, когда он приедет, было чем угоститься.